Три квартиры с дизайнерским ремонтом в Заречном районе, в жилом комплексе «Вена». Друзья, всем привет! И в сегодняшнем выпуске жилой комплекс «Вена. Три квартиры с дизайнерским ремонтом». Нахожусь сейчас на Цветном бульваре. От этого места до Вены идти всего лишь 5-8 минут. По левую руку от меня находится речка Сочи. Переходите через мостик и оказываетесь в районе центрального рынка. Прямо от меня морпорт, по правую руку улица Гагарина, а сзади дублер курортного проспекта и море Мол. Инфраструктура – это несколько детских садиков, 24-я гимназия, 17-я гимназия. На самом деле, как-то бессмысленно все перечислять, потому что здесь все необходимо для комфортного проживания и отдыха прямо в пешей доступности. Кстати, до моря примерно минут 25 пешком до парка Ривьера. Обожаю цветной бульвар, детские, спортивные площадки. Тут же скейт-парк. А вы так можете? <с2> Конь тоже здесь. На самом деле, это скульптура, ломающая стрелы. Была установлена в честь окончания Холодной войны. Вот все время я забываю, как же называются эти растения. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и, конечно же, на цветном бульваре есть вот такие развлечения для ваших деток. Пишите свои впечатления. Как вам цветной бульвар в Заречном районе? То есть, вышел я с цветного бульвара абсолютно ровной дороге. Выхожу на улицу Гагарина. Еще несколько минут. Я в жилом комплексе Вена. Здесь многоуровневая парковка. Вот там левее медицинский центр АРМЕД. Ну а мы двигаемся по улице Гагарина. Вот так она выглядит сегодня. По дороге можно купить свежую выпечку. Магазин оптовых цен. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам, что я Стараюсь делать вот такие, как бы, информативные ролики. Ну, здесь Многие из вас с городом Сочи не знакомы от слова совсем. Напишите в комментариях, будет очень приятно. Такая сталинка двухэтажная, Гагарина 35. А это пристройка к ней. В Сочи, возможно, все. Все утопает в зелени. И вот здесь, прямо рядом с жилым комплексом, Международная академия Георгий Кот Это салон красоты Где обучают профессиональных Мастеров. Автобусная остановка Прямо рядом с домом Здесь же развилка Дублер там проспекта и до Муримова Идти буквально минут 10 Раньше тут была мойка Сейчас открыли базар Такой достаточно большой Вот так выглядит жилой комплекс Вена. В доме салон красоты парковка территория как бы закрыта все коммуникации центральные в каждой квартире двухконтурный газовый котел что уменьшает коммунальные платежи вообще то здесь была детская площадка что-то пошло не так куда куда же она делась ну а спортивная площадка вот здесь почтовые ящики находятся на улице это пандус для людей с ограниченными возможностями дом семиэтажный лифт грузопассажирский первая квартира общей площадью 37 метров место под шкаф под стиральную машинку теплые полы по всей квартире ремонт абсолютно новый никто не жил и на мой взгляд очень даже качественный ремонт. Это кухня, совмещенная с гостиной. стойный холодильник. Все с доводчиками. Здесь прятался двухконтурный газовый котел, диван раскладной. Здесь шкафчики, обеденная зона, балкон. С таким видом зона ТВ и спальня. Компактная полуторакомнатная квартира площадью 37 метров. Тут тоже зона ТВ, теплые полы и французский балкончик. Следующая 29 метров, из которой тоже выжили по максимуму. Здесь место под шкаф, под стиральную машинку, под всякие картины. Санузел совмещенный, но уже душевой кабиной. Также дорогие долговечные материалы использовались при ремонте. Это кухня совмещенная с гостиной, то есть там, где можно разложить диван, это считается комнатой. Вид такой. Обеденная зона, зона ТВ, кухонный гарнитур, само собой. Двухконтурный газовый котел. И изолированная спальня. Тоже есть место под шкаф. Зона ТВ. И французский балкончик. Вот с таким видом. И 32 метра. На мой взгляд, прям... Очень прикольная квартира, прям классная. Такая прихожая. Тут за шкафом спрячется двухконтурный газовый котел. Здесь вот место тоже под шкаф. Теплые полы в этой квартире. Тоже душевая кабина. В общем, как вы поняли, ремонт в том же стиле. Мне кухня понравилась, как сделали кухню. Здесь кухонный гарнитур. Ну, соответственно, все тоже с доводчиками. Тоже двухконтурный газовый котел. Такие красивые полы. тут вот обеденная зона. Диван разместился в дальнем углу. Здесь тоже место под шкаф. Здесь зона ТВ. И заявки люстра. Тут балкона нет. Но квартира, как видите, угловая. Вид у нее такой же. И очень светлая. И спальня. Много шкафчиков, здесь тоже место под шкаф, хорошая кровать, дизайнерские люстры, классная квартира. Ну что, Миник, пролетим над Цветным бульваром. Кстати, друзья, протяженность Цветного бульвара от 24-й гимназии до Кубанского кольца почти один километр. А вот он мост через речку Сочи. С ЖК Вены сюда идти всего 15 минут. Перешли через речку и оказались в самом центре Сочи. А это центральный рынок. А это набережная речки Сочи. А это Кубанское кольцо. Ориентир отель Звездный. Собственно, тут и заканчивается Цветной бульвар. Там, то, то, то, то... Ну что, налетались? Так это был краткий обзор центра Сочи, микрорайон Заречный, цветной бульвар и жилой комплекс Вена. Теперь по ценам. Первая квартира 37 метров, стоимость 15,5 миллионов. Вторая квартира 29 метров, стоимость 13 миллионов. И третья квартира 32 метра, стоимость 13 миллионов 700 тысяч. Поставьте, пожалуйста, лайк в поддержку данного видео. Если вы не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Там много всего интересного. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать интересные предложения. Также подпишитесь во все соцсети. Там тоже много всего любопытного. Но ну, а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Walk Street. До новых видео. Пока.